Долинин был колоссально богат, без точного объяснения источников дохода. Илья Борис, директор фирмы, занимавшейся устройством ванных помещений, и, кстати сказать, получивший в тот год заказ облицевать израстами пещерные стены нескольких станций подземной дороги, был вполне состоятелен. Долинин жил в России, вероятно, на юге России, и познакомился с Ириной задолго до последней войны,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 — Не могу. Я полирую слог. Полировка состояла в том, что, ополчившись на слово «молодая», попадавшееся слишком часто, он заменил его там и сям словом «юная», которое произносил, как будто в нем два «н» — «юнная». Через день вечером в кафе красный диванчик двое по виду скажет дельцы, один солидный, осанистый, не курящий, с выражением доброты и доверия на полном лице, другой — тощий, густобровый, с двумя врезливыми складками, идущими от их ноздрей к опущенному углам рта,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 Нашел страницу 205-ю и, смакуя слова, перечел снова. Он еще долго так играл. Журнал сменил письмо. Илья Борисович всюду ходил с Ирионом под мышкой и при всякой встрече раскрывал его на привыкшей к этому странице. В газетах появились рецензии. В первой из них Ильин не был упомянут вовсе. Во второй написали пролог к роману господина Ильина «Какое-то недоразумение». В третьей было просто «Еще помещены такой-то и А. Ильин».